Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении!». О жизни наших соотечественников в Средней Азии и об особенностях священнического служения в Таджикистане расскажет наш гость, архиерей Русской Православной Церкви, преосвященнейший епископ Душанбинский и таджикистанский Павел Владыка. Здравствуйте! Благословите! Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте, дорогие зрители! Спасибо, что приехали к нам в студию, и прежде чем начать разговор о жизни наших соотечественников в Таджикистане, пожалуйста, расскажите о своем пути к Богу, к епископству, как Бог вел вас. Вы знаете, я сам родился в Азии, это северный Казахстан, и... Мои родители не были крещены, как и я сам, первое время. Но потом, в классе в 10 я узнал, что, оказывается, мой прадедушка был священником. И в 1937 году, скажем так, вывели его из собрания общего, и с тех пор никто не видел. То есть подвергся репрессии в 1937 году. Меня все интересовало с детства, что касается церкви. Даже необъяснимо, хотя обычно было детство, пионерское такое. Вот. И вторая э, линия такого воспитания, она проходит через наши обычные советские учебники, через э, литературу, которая была доступна тогда. Допустим, я с детства мечтал помогать людям, поэтому, когда мы прочитали книгу Тимура и его команды, то стали подражать. Мы с братом организовали волонтерскую группу у себя на улице, мы знали, где живут наши ветераны войны пенсионеры, одинокие люди, и стали им помогать. Делали это безвозмездно и с большой радостью. Далее была мной прочитана книга «Как закалялась сталь» про Павку Корчагина. И тоже я там увидел пример такого жертвенного служения Отечеству и своим близким. Ну и признаться, в Пенерские годы я мечтал быть коммунистом, поскольку учили, что коммунисты — это те люди, которые не живут ради себя, а только ради Отечества, ради подвигов. Но потом в девяностом году, году я поступил, вернее, в девяностом году поступил в университет, и тогда уже стала открываться правда о коммунистической идеологии не всем красивая. И вторая идея у меня была в те тяжелые годы, когда я-то учился в университете в Челябинске, мои родители жили в Казахстане, очень тяжелые были года, и буквально у родителя была зарплата в два раза меньше, чем у меня стипендия. Приходилось им помогать, и тогда, вторая мысль у меня была сделать либо карьеру, либо уйти в бизнес. Но для этого нужно было приобрести знания, поэтому э, учился, старался учиться хорошо. Но в это время я принял стоя крещение, и тогда для меня открылась вот, третья правильная уже идея, чтобы помочь ближним своим, помочь отечеству. Самый лучший путь — это путь монашества и путь священства. И здесь я уже с этой идеей уже живу много лет, и <смех> она, ну, я считаю, самое правильное, самое жидкое служение. Если вспомним Сергия Радонежского его подвиг, то понимаем, что без этого одного человека уже не существовало бы и России. Вот какой подвиг может нести один человек. Если Дмитрий Донской собрал 200 тысяч воинов, но понимал, что мало силы против Мамая выступить, потом пошел к Сергию Радонежскому, Преподобный Сергей дал ему еще двух монахов, Пересвета и Асляби. И тогда Дмитрий Донской думал, что теперь можно выступать. Вот. и Поэтому я закончил университет. Потом работал по специальности радиоинженер-конструктор-технолог на военном заводе в горах Урала. Но потом все-таки решил еще более интересной жизни добиться. И ушел в Сибирский монастырь. Вот. Очень по жесткому графику жили. Вот. В 4.40 подъем. Потом до 8 часов молитва. 8.30 мы уже покушали и выходим на работу. И работали 12 часов в день. Причем в таком очень серьезном темпе работали. Так что с носилками, с бетоном, щебнем, прям легким бегом все. Вот. Физический что, труд и да. помышление о горнях. Да, да, да. И вы знаете, такой очень сплоченный коллектив. И надо сказать, что из этого монастыря, это находится в селе Козика Новосибирской области, вышло уже 8 архиреев. Скажите теперь о Таджикистане, как давно вы там служите? В сентябре, ну в конце августа 2019 года я получил указ от патриарха Кирилла. И по решению стейшего патриарха и священного синода я был направлен правящим архиреем в город Душамбе, в адекапитерим мой предшественник все рассказал, объяснил, просил продолжить эти труды, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Шесть православных храмов, если я не ошибаюсь, на территории... Да, шесть приходов. Есть еще один храм, около которого приход еще пока не сформировался, в одной из военных частей Российской Федерации. Но ищем туда священника. И особенность именно православной жизни в Душанбе, в том монастыре, где вы служите. Вот что такого откровенного, какие откровения вы получили, когда туда приехали? Особенности нашего служения связаны с объективной реальностью, которая существует в Республике Таджикистан. Когда я приехал, я увидел, что и узнал побольше о русском населении Таджикистана, ну и ознакомился с той трагедией, которая произошла. В конце 90-х, начале 2000-х годов это очень большая война гражданская была, следствием которой стало переселение наших русских людей в России и в другие республики. То есть множество было беженцев. И, конечно, сейчас там людей русских очень мало в самом Таджикистане. Вот. Конечно, когда мало количество населения, уже очень сложно подобрать церковные кадры, и в связи с этим туда направляются священники, а чаще монахи то есть те священники, которые дали еще и монашеские обеты из России. И вот на сегодня у меня из восьми священнослужителей, значит, половина мирских людей, а половина — монахи, самая монарская епархия. Монастырей там нет, Пока вот ну, так вот на приходах служат монахи. Трое из иеромонахов, они в кафедральном соборе в Никольском, в городе Душамбе, находится. Помимо этого, очень много социальной работы и русский язык также да, хотят изучать и та, сами таджики. Как церковь помогает в этом отношении? Еще одна особенность жизни и деятельности таджикской Душамбинской епархии – Состоит в том, что, поскольку наши соотечественники наряду и с остальным населением испытывают просто необходимость, нужду в самых обыкновенных вещах и продуктах, вот, в Душаминской епархии проводится большая социальная работа. Тут надо отметить большую роль осендального отдела по церковной благотворительности Владыка Патилимана который здесь в Москве находится и служит, он очень помогает, собираются со средства для помощи нашим соотечественникам. Дальше мы собираем сами средства силами Ейской епархии и благотворительный фонд «Весна», который находится в городе Берске, посылает ежемесячную помощь, которая позволяет нашей епархии кормить бедных людей и собирать продуктовые наборы. Но в частности, мы организовываем бесплатные обеды по воскресным дням, на которые собираются от 200 до 300 человек, не только в городе Душамбе, но и в других храмах. И собираем порядка 300 продуктов, наборов. Также мы, конечно же, заботимся о поддержке культурного уровня, о развитии людей в культурном отношении. Поэтому на базе нашего славянского культурно-марсийского центра в городе Душамбе мы проводим литературное чтение, посвященные нашим великим писателям и поэтам, и Пушкину, и Некрасову, и Достоевскому. Также мы проводим занятия в Оскесной школы. Также мы в сотрудничестве с другими организациями проводим и на нашей базе испытаний абитуриентов для поступления в российские вузы. Ну и планируем расширять эту деятельность как раз с помощью русского фонда «Русский мир». Спасибо. Как раз хотела уточнить, да, какие совместные проекты объединяют российские центры науки и культуры, Душанбе, Церковь, Епархию. Но вот наткнулась как-то на видео тоже в просторах интернета, что у вас был фестиваль постной кухни. Это вы уже своими силами собственными? Как раз Россотрудничество в городе Ходжант. Организовывала с нашей помощью на базе нашего храма фестиваль постной кухни». Ну вот, хорошо, что вы за него вспомнили, потому что вот у меня сегодня самолет, и я прилетаю в город Худжанд, а в воскресный день у нас будет повтор этого мероприятия, фестиваль постной кухни» в городе Худжанд. Да, правда, очень хорошая такая традиция, которая уже у вас продолжается. Ну, да, это, конечно, общаются между собой соотечественники наши, приезжают с разных районов, общаются со священнослужителями. Конечно, это действительно праздник для русского населения. Владыка, понятно, что очень много трудностей у наших соотечественников, много пожилого возраста люди, которые приходят в церковь не только для того, чтобы помолиться, но и прикоснуться, прочувствовать вновь свою культуру, свои корни, свою родину увидеть да, в сердце. Вот лично общаясь уже с прихожанами, насколько вот именно их отношения, их воспоминания, их любовь к России, вот как она чувствуется. Но еще хочется сказать, когда я туда приезжаю, такое ощущение, что меняется не только географическое мое положение, но и временное. То есть мы общаемся с людьми, которые из советского прошлого, э, и слава богу, сохранились еще э, такая простота, знаете, вот советского периода у людей пожилого возраста, э, некая такая дружелюбность сохранялась, правдивость. Это тоже очень радует. Ну и мы, в свою очередь, конечно же, и на богослужениях, на занятиях воскресной школы, мы стараемся поддерживать вот это общение и развивать, и повышать их культурный уровень. И наши храмы, конечно же, являются такими островками России, где они общаются между собой, с нами общаются. И это, конечно, приносит радость и позитив в их жизнь. Но ну, еще хотелось добавить, что не только продукты мы раздаем, а еще помогаем приобретении необходимых лекарств для людей, как раз пожилого возраста. свято собор, он очень помогает вот как раз нашим соотечественникам. Работа свято собора, вот как вы ее можете выделить из других церквей? Ну, поскольку он находится в столице республики, поскольку он является самым главным, самым многочисленным приходом, конечно, он является базовым. Собор очень красивый, хотя он сделан из приспособленного, скажем так, является приспособленным храмом, сделан из, из гаража, который вот отдали нам, церкви отдали в 1943 году, и с тех пор он преобра... стал преобразовываться и расширился, еще два предела было достроено, вот. И верующих раньше было много, но сейчас, в связи с тем, что и старшее поколение уже умирает, в связи с тем, что, по возможности, люди переезжают в Россию, то, конечно, приход стал малочисленным. Но, тем не менее, основная работа проводится на базе Никольского совора в городе Душанное. Чудо в жизни православного, верующего человека это норма, это состояние души. Вот как, как вы это объясните? Вы знаете, мы вот, православные верующие, да, мы живем в этой жизни. Казалось бы, внешне, быть может, та же, как все, но мы живем другими ценностями, конечно. Мы понимаем, что есть более важный мир, мир невидимый. То есть мы живем так, в двух мирах, и это нас укрепляет. То есть и настоящая счастливая жизнь на земле, она возможна только, мне кажется, с осознанием того, что есть более высокая жизнь. То есть у нас, у православных людей, планка довольно высокая. Я считаю, что это более полноценная жизнь, когда же человек живет не только ценностями этого мира, а имеет более высокие ценности. Ну, как раз Великий пост — это тоже такое время, когда нужно больше заботиться о духовном да. и как раз смотреть, переосмысливать свое отношение с близкими, с ближними и просить прощения. Да, потому что мы просим прощения у Бога и, соответственно, сами должны всех просить, простить и у всех попросить прощения. Если можно еще добавить... Хотел бы с богоданностью сказать о самом Таджийском народе. Хотел бы выразить благодарность и руководству республики, и простому Таджийскому народу. За такое миролюбие, за такое гостеприимство. Вот просто мы идем по улицам Турсунзаде после службы, у меня такое там обычай сложился. Мы раздаем сладости местным ребятишкам. Они съезжаются в каждом доме, очень много детей, все съезжаются, и каждый ребенок а там живут и узбеки, и таджики. И каждый ребенок старается вспомнить русское слово. Кто-то поздоровается на русском, кто-то скажет спасибо. Если малыши не понимают, старшие их подучивают, как надо правильно сказать. И в то же время соседи наши, там, которые около храма живут, приглашают в гости. Для «Русского мира» там очень много трудов и работы, и совместно с нами. Поэтому мы сейчас вот и открываем новый этап сотрудничества с «Русским миром», с фондом «Русский мир» чтобы помочь местному населению, помочь и соотечественникам русским нашим, и местному населению, которое желает тоже э, поучаться и совершенствовать познание русской культуры. Вот тогда девушка есть, 18 лет. Она перечитала всего Достоевского. Вот я, допустим, только самый большой роман Достоевского прочитал, а э, более мелкие произведения не, не читал еще. Она всего перечитала. И без э, всякой, скажем так, меркателем цели. А прошу понять русскую душу. И понимает или вид русского человека русскую душу. Таджичка. Да, таджичка. Да. Это радует, конечно. Конечно. Ну вот русский язык, да, есть проблема изучения, да, не, не, не везде есть русские школы. И... Да. И... Ну сейчас большой проект существует. В крупных городах строится 5 русских школ. Но скажу так, что это очень востребовано. Владыка, я бы хотела, чтобы мы сейчас обратились к нашим зрителям, и вы сказали на путстве, ваше любимое местописание, может быть, из Библии, Священного Писания, пожелания в это нелегкое время. Вы знаете, такое воспоминание о любимом месте Священного Писания хочется еще с предыдущим вашим вопросом связать о чуде, жизни. Когда я в монастыре находился, жил в монастыре, мы каждый день читаем священное писание, но и, на, и закладочки существуют в Евангелии, мы перелистываем по главе, а в день читали, читаем. Но бывает так, что я куда-то приезжаю, скажем, в другое место, и там нахожу Евангелие, и тогда я уже просто в любом месте раскрываю. И очень часто удавалось так раскрыть притчи о Одной овечки потерявшейся. Господь говорит так, что, как вы считаете, вот, если пастырь потеряет из ста овец одну овечку, и когда он найдет ее, не будет ли у него радости больше о об побретении этой овечки, чем о 99 непотерянных? Мне очень понравился вот именно этот отрывок из Священного Писания. И вот случилось так, что в 2016 году, когда меня рукополагали в епископа, во время рукоположения стейший патриарх берет Евангелие, такое очень в окладе, на любом месте раскрывает и возлагает на главу посвящаемого человека, священника. И потом он закладочку там делает, и чтобы проповедь сказать на тему того Евангелия, которое раскрылось случайным образом. И он попросил, и подали, и оказалось в том же самом месте. О 99 не потеряешься, и одной потеряешься овечки. И я еще раз, когда осознал, что вот у меня, может быть, особое такое, может быть, есть поручение от Бога, чтобы заботиться именно о каждой душе. Спасибо. И да, и как раз вот об этих чудесах, которые на самом деле, если еще сердце открыто, то, конечно, мы их видим. Они рядом. В нашей жизни. Это радостно. Мы видим промышление, заботу Бога и любовь Бога в нашей жизни. Владыка Павел, конечно, хочется, чтобы люди, те, кто нас сейчас смотрит, и если есть такой отклик от сердца, если есть возможность помочь приходу в Душанбе, не только в Душанбе, в Таджикистане, в епархии, Скажите, как можем это сделать, и тогда, с вашего позволения, мы строкой пустим... — Разместить. — Да, разместим. — знаете, как я сказал, нам помогает сенатальный отдел по церковной благотворительности, потому что они собирают средства и нам траншами переправляют, для того чтобы мы могли купить продукты для кормления бедных людей. И есть короткий номер, на который можно переправить СМС, вот, номер 3344, кодовое слово «Свои». И через пробел то сумму, которую готов человек пожертвовать. Спасибо. И, Владыка, наша программа подходит к концу. В заключение э, слова благопожелания э, нашим зрителям. Дорогие зрители, я желаю вам всем в это время, казалось бы, нелегкое, но э, в такие нелегкие времена ощущается и близость Бога. Я желаю вам всем здравия и вечного спасения. Дорогие друзья, с вами была программа «В движении» и наш гость – архиерей Русской Православной Церкви, преосвященнейший епископ Душанбинский и Таджикистанский Павел. Спасибо вам большое, Владыка. Спасибо вам.